Алло, привет. Ты меня хотел приютить? Чё? Да, я тебя хотел приучить. Дурак, давай телепортируйся. А почему я дурак? Да потому что ты не умеешь даже в Майнкрафт играть. По тебе видно, то, что ты даже дом дома не ешь, ты бомж реальный. Давай телепортируйся, приючу тебя. Ты не а ты не обманешь? Ты не обманешь? Нет, не обманю, я тебе клянусь, я тебе даже... Я тебе алмазку дам, обещаю. Посмотри, если... А какой ]Redner? тебе если ник? Тебя... Какой тебе ник, долбоёб? 41 или 7? Ты дурак, что ли? Матри, я сейчас напишу... Ε... Смотри, смотри, я в чате напишу. Сейчас я сейчас... Хачи, видишь, Жора... <AI> Ой, Русгеймер 41. А, это ты, что ли? Lei... Ну, это петух, у тебя петухский ник какой-то ну в отличие от твоего бомжарского тупорового никнейма. Всё, я принял запрос здорово. Вау, у тебя какой-то... Смотри, Смотри. Вот, вот, вот, я тебе даю маску, вот. Откуда такая прикольная? Это вопрос. Это вопрос только могут спросить только лучшие профессионалы всего года. А почему я бил, баран тупой? Хорошо... Да что ты... Я к тебе... Давай, принимай, а давай мне мои вещи. А, тебе дарю... Сейчас, погоди. Держи, на, держи, на, держи. Вот, на, держи вещи. Это твои любимые, на, на, на, на. на. Всё, я вот тебе дарю. Видишь, забирай вещи. Это тебе подарок. Забирай, забирай. На, получай, получай, получай, получай. Слышь, паучай. говноед, что делаешь? Баран. Баран. Ты что сделал? Дурачок. Ты чё меня убил? Давай телепортируйся ко мне. А мне вещи оставить слух. Самох. Это да ты вообще какой-то игрок, у тебя никаких привилегий нету. Почему я игрок? Ты... Да, ты игрок, и чё. А почему я Я тут самый крутой на... Ты мне вообще ничего не встретишь, вот ты обычный игрок, вот, вот что ты можешь делать? Я могу... О. Я, а, я, я, я ничего не могу, ты прав. Ты, ты слился. Ты вообще слился, ты... Ты вообще ничего не умеешь, ты вот даже сам ливнул из игры, вообще ничего не может. Это что за фигня? Ты что ты чё сделал? Это я? что я-то? Верни, слышь? Я вообще на спам ⁇ стою, ты что-то О, как же ты меня бесишь. Ну всё, сейчас, щас, щас, щас я... Сейчас что, щас? Ну всё, о, вернул. А ты чё там могу. дом сетнули, что ли? Да, сетнули дом. Да. А, это, это, наверное, глюки, глюки, глюки, 100%, 100%. А с моим дом-то, а? Чё у там? Мне пол заменили на какой то бом бомжарю. На ну, что заменили? А че дв а двери просто так открываются? Какие двери? Так, о, тут водичка, может, тут покупаю с ней. А о, а так у так тебя так. водичка радиоактивная, ты не забывай. У тебя могут мерещаться а там а что-нибудь. с моим? Что с моим домом? Ты... А, ты, это мне мерещится, да? Да, у тебя вода радиоактивная, не переживай. Ты покупался в ней что ли? Да покупался. Но у меня есть антидот, я сейчас, короче, в нем искупаюсь, сейчас попробую. Ты, что случилось? Я его три месяца стро. Что произошло? Его, его, его сетнули. Кто сетнул? Это как? Зачем? Блин, <с я <с умер. Меня кто-то в воздухе репортировал. А как ты умер? Это как? Ты же крутой, самый на сервере. Я не знаю, может мне какой, может это админы, блин, читеры тупые. А знаешь что, можно И получить нет... опку бесплатно. Надо, короче, прыгнуть пять раз, и, и вот, и все. Раз. Надо прыгнуть пять раз. Пять раз прыгнуть надо. Три. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Стоп. Ты получила опку? Это ты, сто процентов. Дерни мне вещи, слышишь? Ты получила опку? Работает? У мне опку дали, вау. Правда? Ну-ка, сейчас попробую прописать тебе бан нафиг. Так. Блин, меня опять убили, да что такое-то? Так что убил-то? Ой. Ой, сейчас пропишу бан-ау. Так, бан-ау. А я походу, фейковую опку дали. Блин, жалко тебя. А, у меня игрок. Чё, а где мои ресы? Не знаю, я тут вот. куда знаю. Ты че, баран? А, поч... а, поч... а почему у меня вместо... Да это сто процентов ты дурак, дурачок ты... придумал. У тебя, похоже, каменный век начался. Сейчас все камнем станет. Каменный, ставлю. каменный век. Я вообще-то вижу этот. Эндерсундук у меня в руке. Ты себя видишь? Ты урод. Кстати у Ч с моим-то дом? Блин, это читеры какие-то, сто процентов. А ну, читеры, выходите. Читеры? Ты уверен? Да, читер. А, блин, я свою ловушку упал. Это а ты чё, грифер? Какой я грифер? Я очень честный игрок. Мне просто... Да сто процентов ты меня трол... троллишь. Я троллю, как тебе троллю. А, да... Ты мне так, так у меня лапки нету. Ты видишь, админ, админ в чате какой-то, тибо, тибо 7 у него админка, видишь, в чате? Где? В табе у него админка. Что, я сейчас я ему, я сейчас ему, у, а, слушай, у тебя есть? А, Слышь, слыш, ты. А, а у, тебя, у тебя он есть в друзьях? Добавь его. Кого добавить? Он мне пишет в личку э, фигню, что мне типа жопа. А почему эти бить не могу, дурак? Слышь, админку верни А у меня админ, мне админ не админ меч дал, чтобы тебя убить. Слышь, ты, слышь, отстань от меня, о вода, оло. Ты, как же меня. Короче, ты грифер, признайся, да? Это нафиг, чему я тебя бить не могу, ты ж випка, блин. Че ты такой неживучий, а? Чё? Хотя ты випка, ты меня забанить не можешь, лоха лошара. Я тебя могу называть лошарой. Смотри, какой у меня префикс. Смотри, в чате у меня префикс YouTube. А, это, наверное, фейк, это фейк, 100%. Ты себе, випка, наверное, может, там, префикс всякий. Смотри, смотри, могу сетать. В любых регионах. Ты админ? Ты админ? Ну да. Ты админ, что ли? Блин. Прости меня, я просто не знал, что ты админ. администрация видишь, в табе? Здорово. Смотри, к тебе пришел, по-моему, подписчик. Угу, давай все. говорит тут. Че, а? Че ты меня бьешь, какашка вонючая Она. А -а -а. Бан. К как меня забанили? А вот так вот. Тебя, наверное, администрация забанила. Она посмотрела, что ты гриферишь. Ну и вот все. Вы временно были забанены. Лол. Ладно. Пока а это все ра равно врание, я сейчас заеду 100%. процентов. Ладно, я тебя забаню. Место. Заба вместо... На два месяца тебя забаню. Хотя нет, на всегда Ты... тебя забаним. Как как? Э э два. Дв как меня Короче, иди нафиг. Всем пока.